давай так, значит, сейчас мы трахаемся, а я как бы на тебе женюсь, дам тебе свою фамилию, усыновлю твоих детей, возьму ипотеку, возьмем дом с видом на море, да, пропишу, увезу, сделаю, дам, буду заботиться, 600 лет вместе, никаких нюансов, с мамой познакомлю, все на тебя пере. Я буду так делать? Ну, нет, конечно, может вдруг, вдруг, можно за пирожок. Но этим... Ну, ну, зачем переплачивать? Может, и пирожок достаточно? Попьем кофе, классом, чики-пуки тебе ко мне, если как бы, ну, может сработать? Ну, не в ста процентных случаях, но, поверьте, очень часто за пирожок получалось. Легко, папочка искушен. тертый калач маньячески приблизительно так поэтому я всегда начинаю с каких-то поэтому то что я тебя хочу очевидно потому что я не буду с тобой общаться если ты мне сексуально не привлекательна